Как же я долго этого ждал! Ну что, друзья, вы готовы? Ну окей, поехали! Стоп! Сиськи это имя? На твиче недопустимо! Есть правила твича! Сиськи, Джопы нахуя? Вот сейчас тяжело! Обосрался все равно! Хесус гей! Почему? Окей, объясню! Вот Хесус, интересно! Гей? Я не знаю! Ой, так унизил! Оскорбил! Зачем? Не понимаю! Почему? Почему? Ну что, друзья, вопрос, вы готовы? Окей, что происходит? А ну да, мой батенький. Что это такое? Хесус Питер, вот и все. Где тут смеяться? Окей, хорошо. Смотрите, мой стрим, 4К ММР. Люблю играть в Доту, не такая, как все. Смотрите, мой стрим, 4К ММР. Люблю играть в Доту, не такая, как все. Ебать, и я тоже, тоже, то, то, тоже.